Более 35 тысяч заявлений и около 13 тысяч абитуриентов, которые видят себя студентами Казанского федерального университета. Это предварительные цифры приемной кампании 2015. Вы смотрите программу КФУ вчера, сегодня, завтра. И сегодня мы говорим, конечно же, о приемной кампании Казанского федерального университета. Этот специальный выпуск специально для абитуриентов, которые хотят стать студентами КФУ. У нас в гостях ответственный секретарь приемной комиссии Яненко Сергей Иванович. А, директор лице имени Николая Ивановича Лобачевского, Елена Германова Скобельцына. Добрый день. Здравствуйте. Сергей Иванович, ну, больше, почти, почти месяц вы уже принимаете документы, если Начинаю. я не ошибаюсь. Да, 20 не ошибаюсь. июня. А, какие цифры у вас уже сейчас на руках, что вот перед эфиром вам сообщили, сколько заявлений на этот момент приняли? Ну, на самом деле, у нас э, все открыто, в открытом режиме. То есть, может любой посмотреть на приемной комиссии, на сайте приемной комиссии. Там э, динамика подачи заявлений, конситуации, все отражено, в том числе по отдельным направлениям. То есть, любой может ознакомиться с процессом подачи заявлений и сколько и куда. На сегодня могу сказать, что всего у университета у нас более 50 тысяч заявлений на сегодня подано. Из них э, в головной вуз КФУ Казань 41 тысяча заявлений. Вот. Но это хорошо, примерно те же цифры, которые были в прошлом году. То есть такая интенсивная у вас компания сейчас ведется? Да. Сейчас самая ответственная компания заключается она в том, что на сегодня ребята но окончательно определяются с приоритетами, кто куда? кто куда, на какие направления. Проблема еще бывает в том, что они подают на одно направление, потом смотрят конкурсные рейтинги и начинают другое искать направление. Для нас это, конечно, дополнительная работа, но с другой стороны ребята имеют право это делать. Мы идем на и поэтому у нас постоянно... Люди, постоянно абитуриенты, родители. Кроме того, мы сейчас начали процесс уже заключения договоров на места с оплатой стоимости обучения. Те, кто изначально понимает, что они в бюджетные места не могут uh -huh. рассчитывать, они оформляют договор и э, проплачивают после этого процесс э, уже зачисление стало чисто техническим, то есть они ждут приказа, который будет 20 августа. Ну, об этом я предлагаю поговорить чуть попозже, попридержите, как говорится, информацию. Хорошо. Елена Германовна, вообще сколько выпускников намерено стать выпуск... студентами КФУ у вас лично? Ну, поскольку мы являемся структурным подразделением Казанского федерального университета, то с самого начала обучения в нашем лицее ведется... Ориентированная профориентационная работа с нашими учениками. И, конечно, лучшие наши выпускники нацелены именно на продолжение образования в Казанском федеральном университете. Но вот в этом году из 117 человек 108 подали заявление на различные факультеты, институты Казанского федерального университета. То есть это порядка 90 процентов, если Ну это даже не ошибаюсь. побольше, да. Из 117 108 это почти, почти 100. Какие направления выбирают? Кому готовили? Физиков, мы, готовили мы готовили физиков, конечно, да. А наши в основном традиционные выпускники поступают в институт физики, в институт вычислительной математики, в ИТИС. А вот в этом году очень многие планировали продолжить образование в Институте фундаментальной медицины и биологии. Есть, конечно, очень востребован у нас экономический факультет, институт Куда экономики, без да, без них уж как. Ну, и в то же время никогда без внимания наших выпускников не остается юридический факультет. И каких бы физиков мы ни готовили, лирики в нашей семье всегда рождаются. И бывает, в общем-то, нередко, когда человек 5-6. Продолжает образование именно на факультете коммунитарной направленности. И mm. выходят из наших стен настоящие журналисты потом, успешные журналисты, телевизионщики. Ну, своих коллег я, безусловно, конечно же, жду. Я думаю, у вас да. такой ну, полный, в общем, комплект. Да. Я, кстати, знаю тройку лидеров среди институтов Казанского федерального университета. Я думаю, что Сергей Иванович тоже их знает. Елена Герман, догадывайтесь, какие институты у нас в лидерах вообще по набору заявлений. По количеству поданных заявлений. Да. Я думаю, что это институт физики, как обычно, наверное, институт экономики и, наверное, ЮФАК. Ну, я тогда предлагаю сейчас посмотреть сюжет, развеять все сомнения. Да. А, встречаемся в студии буквально меньше, чем через четыре минуты. Смотрим сюжет.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 Мы снова в студии, вы смотрите программу КФУ вчера, сегодня, завтра. И сегодня мы, конечно же, говорим о приемной кампании 2015, которая, ну, прям в самом разгаре. Абитуриенты, их родители, школьники, которые хотят стать студентами КФУ, звоните, задавайте свои вопросы. Мы их принимаем по телефону 233-75-32, также доступны и по скайпу наш ник универсмотри.ру. На ваши вопросы у нас отвечает ответственный секретарь приемной комиссии Ионетка Сергей Иванович и директор лицей имени Николая Ивановича Лобачевского, Елена Германа Скобельцина. Сергей Иванович, я знаю, что в этом году есть определенные новшества по приему, то есть вы дарите, скажем так, дополнительные баллы к тем набранным по ЕГЭ. Кому и сколько? Ну, я должен сказать, что мы не совсем дарим, а присуждаем баллы дополнительные, и это в рамках новой политики по учету индивидуальных достижений, кроме ЕГЭ. Вот эта политика стала проводиться с этого года значит, Центральное Министерство, Министерство образования и науки Российской okay. Федерации. Смысл заключается в том, что мы можем сами определять индивидуальные достижения, по которым можно дополнительно давать баллы. Разрешено таким индивидуальным достижением у нас значит, причислять это призеров-победителей межрегиональные предметы Олимпиады, которые мы проводим. То есть по тем Олимпиадам, где у нас нет федерального уровня. Но мы их проводим. Там победитель очного тура получает 2 балла дополнительно, 1 балл призер. То же самое научная... Значит, у нас есть конференция Лобачевского для школьников научных, которые каждый год проводятся, И тоже там по направлениям есть диплом первой степени, 2 балла диплома второй-третьей степени, соответственно, один балл. Суммарно, если и там, и там, то есть неплохие баллы получаются дополнительные к тем ЕГЭ, которые же есть. Кроме того, в рамках Российской Федерации за аттестат с особым, значит, особого вразца, то есть золотая медаль, mm -hmm. как и медальный аттестат, присуждается 3 балла дополнительно. И вот, пожалуй, на этом можно остановиться. То есть и в идеале можно получить 7 дополнительных баллов. Это совсем ну, неплохо. Совсем неплохо конкурс-ситуация. Я думаю, такая политика будет продолжаться и в дальнейшем, потому что действительно ЕГЭ она немножко формализована, а если мы еще будем учитывать индивидуальные достижения, творческие способности, но в измеримых единицах, то кроме пользы это ничего не даст. А Поэтому вот абитуриент узнать, сколько дополнительно он получил после обработки всех документов, или уже все но во время подачи? Порядок такой, что все подают документы в режиме онлайн, но система не добавит автоматически баллы, и пока не будет подтверждения. То есть он должен прислать подтверждающие документы, что он имеет право на один, два балла или там, на три балла. Вот, как только мы получаем подтверждающие документы, мы сами в системе вводим дополнительные баллы. То есть это не школьник делает, не абитуриент, а мы сами. Елена Германовна, я знаю, что лицеисты ваши тоже обладают рядом преимуществ при поступлении. То есть, ну, расскажите о них тоже. Но главное преимущество – это высокоуровневые знания, которые позволяют им хорошо сдать ЕГЭ. Например, если говорить о среднем балле по математике, то это 74 балла, средний балл по вас... Если с учетом того, что у нас два класса нынче были социально-экономического профиля, то, можно сказать, это вообще неплохо. Русский язык, наши математики и физики сдали очень хорошо, я считаю. Средний балл 80 русский. русский язык. да. Ну а остальные предметы тоже, поскольку они были по выбору, они за 75 все, почти средний балл. Поэтому вот это первое преимущество, конечно, вклад университета в подготовку к ЕГЭ наших лицеистов весьма высомый, ощутимый и результаты налицо. А других преференций, каких-то, которые бы позволяли им, например, вне конкурса поступать в университет, наши лицеисты не имеют. Но, тем не менее, мне кажется, что при прочих равных э, приемная комиссия университета обратит внимание на лицеиста, потому что так он самом... человек уже свой, бывалый, да, наш университетский и видели ваших, да. собственно, преподавателей-цистов. Я хотела узнать также об итогах набора в этом году. То есть закончен ли набор, можно ли еще рассчитывать на какие-то доп. места? Ну, в этом году набор у нас, к счастью, закончен. Больше дополнительного набора не будет, если единственное, что в 10 класс, возможно, там, потому что и вот сейчас доносят документы, если какие-то документы от кого-то не поступят, то там образуются вакантные места, возможно. Но пока вот на настоящий момент все это все в стадии э, такой становления. А в седьмые, 7, 8, в 9 классы прием завершен. В этом году был очень высокий конкурс, 6 человек на место было в 7 классы. На 25 мест, на 50 мест в наших лицеях э, подавались э, очень большое количество документов. И, э, в общем-то, достаточно контингент участников конкурсных испытаний э, был сильный. Сколько у вас было человек на одно место? У нас было шесть человек на одно место. Ну, так же, неплохо. Это равноценно вот, Это почти сегодняшней как... ситуации. Но, да, да, да, но у нас да. сейчас 11 человек на место. 11 человек на место. Конкурс ежедневного ситуация просто кардинально меняется. Да, но у сказать. нас есть и направление, где и 16 человек на место. Вот, но на самом 100%. деле по университету в целом порядка 11 человек на место. Да, хороший конкурс. Я сейчас предлагаю посмотреть сюжет и послушать, почему все-таки лицеисты выбирают Казанский федеральный университет. Мы встречаемся в студии буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами, и вы узнаете, что делать, если не успеваете подавать документы. Смотрим сюжет. Вот очень интересная книга. Это книга про космос. Я увлекаюсь космосом, потому что космос и физика очень тесно связаны между собой. Выпускник лицея имени Николая Ивановича Лобачевского Даниил свое будущее пока не планирует связывать ни с космосом, ни с физикой. Сейчас же он знает только одно – его профессия должна быть связана с инженерией. Также он намерен обучаться в Казанском университете. Правда, для этого Даниилу предстоит еще поступить, поэтому об учебе и работе с книгами – пока не забывает ну, я рассматривал некоторые как называется, факультеты в нашем казанском федеральном университете и в общем я считаю что наш университет может дать мне эти необходимые знания которые мне помогут в дальнейшем в работе. Пока же ребятам пригодятся их нынешние знания. Лицеисты готовятся к своим экзаменам. Булат, в отличие от Даниила, как раз таки планирует связать свою учебную жизнь с физфаком КФУ. Университет заканчивали и его родители. Но по его признанию, династия при выборе вуза сыграла не главную роль. Естественно, я поступаю в КФУ не только потому, что у меня там родители учились, а потому что КФУ – это а, хороший вуз, а которым я считаю смогу получить а, хорошее образование, а, которое дальше поможет мне в жизни. В течение года мне пришлось уделить много времени на подготовку к ЕГЭ по этим предметам, по физике, математике. А, пришлось решать много задачек. А, теперь я практически готова. К ЕГЭ готовилась, возможно, и будущая студентка факультета Института математики и механики. Алья тоже выбирает для себя Казанский федеральный. Сейчас она уверена, что преподаватели университета действительно могут помочь ей достичь главных целей. Мне нравится математика. Я хотела бы владеть этой наукой, чтобы в дальнейшем быть востребованной в мире. Мы снова в студии, это программа КФУ, вчера, сегодня, завтра. Мы в прямом эфире, звоните и задавайте свои вопросы, мы их принимаем по телефону 233-75-32. Ну и, конечно же, доступны по скайпу наш ник .ру. Сергей Иванович, ну вот э, лицеистам вообще об э, университете рассказывают неоднократно, я думаю, что не в течение одного года, но вот э, по поводу иногородних, э, наверняка их интересует вопрос жилья. Что с этим вопросом? Естественно, могут ли они рассчитывать на общежитие, на какие общежития и условия? Ну, я должен сказать, что на самом деле информация, о том числе и абитуриентам, она доступна. У нас на сайте очень много э, размещено информации, о том числе и в условиях проживания в общежитии. Также мы участвуем в, в выставках образования карьеры в регионах Российской Федерации ближнем зарубежье, дальнем зарубежье. То есть информация на самом деле о возможности обучения, в том числе и проживания иногородних и иностранных студентов и из регионов Российской Федерации, эта информация доступна. Могу сказать, то, что действительно наш университет уникальный в том смысле, что первокурсникам предоставляются очень комфортные условия жилья. Потому что вот мы часто в странах СНГ и в других регионах Российской Федерации. Было много очень вопросов о том, где будем проживать. Ну, и когда же, говорят, что а, у вас возможно проживать в деревне Урсиады, мы говорим, всех туда селим, но тогда у нас выбор вообще один. Мы идем к вам и только к вам. Потому что среди студентов уже хорошие отзывы идут и сами понимаете если кто-то поступил из даже отдаленного региона он становится нашим активным э, волонтером скажем Сарафанное так радио, да да долажено. да да волонтером да самые отдаленные вот мы в Узбекистане недавно были там вообще богом забытые есть деревни кишлаки откуда кто-то если при поступил то тут уже ждите десятка той больше обитает, да, то есть они очень хорошо реагируют, да, у нас вот по Башкирии очень много иногородних приезжает, да, из других регионов каждый год добавляется количество желающих поступать в наш университет. По условиям естественно, проживания, каковы условия в деревне? Ну условия деревни они предоставляются хорошие, два-три человека проживает в комнатах комната со всеми удобствами в большинстве зданий. Вот. И самое главное, что эти здания современные, новые. Там предусмотрена и инфраструктура для отдыха, и активного отдыха, спортивные там сооружения есть. Но и очень скромная оплата до недавнего времени 360 рублей в месяц всего в месяц. было. Да. То есть, когда говоришь о таких, никто не верит, потому что на самом деле таких цен практически уже и нет для общежития, тем более такого уровня, такого качества. Поэтому это большое преимущество. что вот мы например, были в Казахстане, там вообще берут за плату за обучение, достаточно высокая там плата у них, и при этом вообще общежитие не представляет. То есть живите на квартирах, в том числе в алма например, там много вузов, общежития не хватает всем. Вот у нас же этот вопрос решен, причем деревня Урсиада она компактно расположена в одном месте там безопасность и что мне лично нравится там система э, все-таки контроля за абитуриент, вернее со студент первокурсников хорошо налажена. то есть есть там воспитатели в каждом корпусе вот, все друг друга знают и четко поддерживают дисциплину а это необходимо для того чтобы создать благоприятные условия для учебы но ну, это, я думаю, что один из самых таких ключевых плюсов. Uh -huh. Скажите, пожалуйста, Сергей Иванович, начали ли работать непосредственно вот по оформлению договоров, то есть на основе контрактов? Платное обучение? Да, да. И, естественно, это... вот вопрос, с кем приходить, uh -huh. всей или семьей <с заявляться. Но я должен сказать, что платное обучение одно из важнейших направлений работы приемной комиссии. Почему? Потому что практически... У нас 5265 мест бюджетных. Вот. В Головном ВУЗе 3700 мест бюджетных. и Понятно, что мы не только бюджет закрываем, но и контракт. Тем более, у нас очень большой конкурс, чтобы те, кто стремится сюда, могли попасть в наш университет, получить полноценное образование. Мы предоставляем возможность на платные условия. Что здесь главное? Главное заключается в том, что Должны быть хорошие баллы ЕГЭ или значит, хороший уровень знаний, чтобы они могли учиться, потому что кого, ну, со слабой вернее, подготовкой просто обучать очень сложно и особого смысла нет. Вот. Но вместе с тем, должен сказать, что на платное обучение мы берем почти столько, сколько на бюджет. То есть более половиной тысяч человек. Вот, сегодня ситуация такая, что, скорее всего, мы эту планку достигнем, выполним план. Почему? Потому что у нас очень много желающих на платное обучение, в том числе и стран СНГ, и из регионов Российской Федерации. Мы постоянно отслеживаем, откуда едут ребята, и из Казани, и районов и городов Республики Татарстан. То есть географии очень разнообразны. Вот, и мы ожидаем, что, по крайней мере, платников будет не меньше, чем в прошлом году, хотя... Чис... Нужно сказать, что по отдельному направлению нас все-таки прибавилась, стоимость обучения, но все равно это не останавливает на ту же экономику. У нас мы ожидали, что будет существенное снижение, предположим, желающих говорить, что это так. Но сейчас сейчас... обратно-не а, обратно, обратно. 9 тысяч заявлений в институты управления финансовом о чем-то говорит: 9 тысяч заявлений. Вот. Из них половина на платное обучение. А конкурс среди платников тоже есть? Что касается конкурса, то, конечно, мы ограни конкурс ограничивается это планкой ЕГЭ или уровня подготовки, это естественное ограничение. То есть со славой балл стараемся не брать, э хотя сегодня у нас на сайте уже стоят границы, по которым мы будем ориентироваться при заключении договоров на платное обучение. Вот. Поэтому это есть. Вот. Я думаю, что в дальнейшем мы тоже этот вопрос Будем решать, в том числе в интересах наших абитуриентов. Мы приглашаем абитуриентов активно участвовать в процессе оформления договоров. Потому что сейчас уже эта кампания у нас началась. Почему? Потому что очень большой конкурс на бюджетные места. И поэтому, если на бюджет так сказать, явно не проходит, а учиться хотят в Казанском университете, то лучше это сделать сейчас в спокойной обстановке, потому что. Сами представляете, 5000 человек оформляют договора, это очень угу. сложно в, в короткое время. Поэтому угу. мы этот процесс уже растягиваем, и те, кто определяется, они могут это делать уже сейчас. Я должен сказать, что очень много желающих у нас на платное обучение из стран СНГ. В этом году необычно много, вот, и уже многие заявились и стремятся быстрее оформить договора, оплатить вот, так как интерес к нашему университету достаточно большой. Я сама была в браморном зале, где собственно, идет весь этот процесс, где собраны все институты, скажем так, казанских, казанские институты университета. Часто ли приходится вообще консультировать абитуриентов? И, естественно, какие самые за... часто задаваемые вопросы? Ну, вы знаете, у нас вот несколько центров консультации. Ну, во-первых, у нас много получаем по... Почты электронный вопрос, на который стараемся ответить. Во-вторых, у нас колл-центр, специальная система, где человек 10-15 постоянно отвечает на вопросы наших абитуриентов, то есть удаленных по телефону. И затем у нас работает около 150 технических секторей по институтам, факультетам, которые расположены раз, в Красном зале. Прямо на месте уже? На месте, да. Они, естественно, тоже консультируют. Кроме того, у нас в каждой, при технических комиссиях каждого института профессора и преподаватели, ведущие тоже дают консультации, они тоже присутствуют. Вот, например, Яков Яч Гришин, он практически всегда профессор Гришин всегда консультировать тех, кто поступает на международные отношения, вот, беседовать с ними. И я думаю, такие беседы очень важны, потому что абитуриенту самое главное не ошибиться, выбрать именно то направление, которое для него наиболее привлекательно. Многие же ведь еще сомневаются, куда податься. Конечно, бывают такие, но я думаю, что, во-первых, они могут подавать по три заявления в Казанский университет поэтому они могут набрать, выбрать на выбор там указать приоритет то есть на самом деле выборы есть там не один ни одно кроме того на бюджет контракт и также филиал они не филиал но институт на Мельчелах и Лабуге они тоже могут подавать заявление параллельно так сказать вот главному вузу поэтому выбор есть а что касается дополнительной консультации но они в живом порядке постоянно происходят почему потому что Люди подходят, спрашивают, и у нас спрашивают, у меня, и у замответ секторей, у наш технический работник приемной комиссии. Постоянно задают, конечно, вопросы. Мы отвечаем, потому что считаем, что э, доступ к такой, про, ну скажем, э, достоверной информации является важнейшим условием э, прозрачности работы приемной комиссии. Чем более доступно мы освещаем все вопросы, которые волнуют тем, они больше добиваются понимания, собственно, куда идти, что делать вот, и как стать студентом Казанского федерального университета. Ну и вот я сама лично видела, как абитуриенты несут уже оригиналы документов, свои аттестаты. Такой вопрос, насколько это играет в пользу абитуриентов в вопросе зачисления. Ну да, с -с существует такое мнение бытовое, что вот принял первым оригинал и больше шансов поступить. На самом деле, если все посмотрели, как идет технология подачи заявлений и затем зачислений, то она заключается в том, что у нас единые списки формируются, если вы принесли заявление, предположим, 20-го июня или 24-й день последней подачи заявлений, и все равно вы попадаете в один список. И рейтинг в этом списке будет определяться не сроком подачи оригинала, mm -hmm. а будет определяться ЕГЭ, или баллом набран на внутренних вступительных испытаний. То есть вот это вот будет главный критерий. А без оригинала, например, бюджет вообще мы зачислить не сможем. Поэтому те, кто приносит нам оригиналы, мы очень благодарны этим абитуриентам. Почему? Потому что они уже изначально делают выбор в пользу, в пользу Казанского да? федерального университета. Но так иначе приходится расстраивать. Да, да. да. Поэтому э, и все понимают, что не каждый, может быть, будет э, на бюджетной основе учиться, но все равно они доверяют университету, приносят оригиналы. Вот, мы их принимаем. Сегодня у нас достаточно много оригиналов. Э, количество уже да, больше тысяч. они уже превышают значительно контрольные цифры приема. Но понимаем, что часть этих ребят они потом будут подавать на места с оплатой стоимости обучения. То есть они пройдут конкурс, отбор, и те, кто не пройдет на бюджетные места, они, мы надеемся, будут также участвовать в конкурсе на места с оплатой стоимости обучения. Потому что выбор они сделали, и мы приглашаем и других ребят. Кто подал документы в наш университет? Конечно, еще хотелось бы обратиться, пользуясь моментом таким обратиться к высокобальникам. Дело в том, что высокобальники они стремятся сразу в пять вузов подавать и туда, и сюда, и везде, так сказать, пытается получить да, какие-то преференции или гарантии поступления. Поэтому мы советуем, если вы действительно с доверием относитесь к Казанскому университету, то мы готовы именно идти на навстречу, в том смысле, что подавайте документы, и уж высокобальники гарантированно будут студентами нашего университета с хорошими баллами. К сожалению, бывает немало случаев, когда начинают подавать, например, столичные вузы, там не проходят, и здесь теряют время И потом оказывается, как в одной известной пушкинской сказке, у разбитого корыта. То есть я многих таких абитуриентов видел, и родители, и сами абитуриенты, которые пытались, так сказать, ну, куда-то попасть самый-самый-самый престижный вкус, а потом, оказывается, и там и там опоздали. В этом году, в принципе, механизм хороший, который позволяет ребят не самыми высокими, но очень достойными баллами стать студентом бюджетником. Ну, тогда я предлагаю сейчас посмотреть и напомнить, как не остаться, как говорится, у разбитого корыта, напомнить, как подавать документы. Есть несколько способов. Смотрим mm -hmm. ролик.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 Основной срок подачи документов с 19 июня по 24 июля. Пиши нам на электронную почту прием собачка кпфу.ру или vk.com. /прием -кпфу. Специалисты приемной комиссии ответят на любой интересующий вопрос по поступлению в Казанский федеральный университет. Мы снова в студии, это программа КФУ «Вчера, сегодня, завтра». Это спецвыпуск для абитуриентов, школьников, их родителей, которые хотят, чтобы их дети попали в Казанский федеральный университет. И у нас в студии ответственный секретарь приемной комиссии Янетка Сергей Иванович и директор лицея имени Николая Ивановича Лобачевского, Скобильцына Елена Германовна. Сергей Иванович, ну вопрос такой, как говорится, который многих наверняка волнует абитуриентов. Когда же вывесят списки зачисленных? Но списки зачисленных поэтапно будут появляться. Значит, технология такая. 24-го заканчивается июля прием документов во всех формах, во все формы, значит, в том томщины заочные. И после этого 27-го у нас будет вывешен большой поименный список, то есть все, кто по параметрам прошел успешно вступить на испытания, то есть допущен к конкурсу. И по разным видам конкурса, то есть без экзаменов, значит на особых условиях экзамена, это сироты, инвалиды, тоже вот эти категории. Без экзаменов это победители, призеры Всероссийской Олимпиады, у нас они есть, у нас тоже такие есть, которые сразу получают 300 баллов И затем э, олимпиады, которые получают по 100 баллов, например, там федеральные олимпиады, они тоже учитываются. Вот эти списки, значит, тех, кто имеет особые права, они видны, сразу там пишется прямо mm -hmm. текстом, кто так зачисляется. 30 июля мы их зачислим. До этого, до, 20, до 30 они должны Сдать документы, все оригиналы, кроме того, 30 ю зачисляются и так называемые целевики, то есть те, кто по разноряд по целевым местам, выйдем для Министерства ведомств и, ну, вот, и органы муниципальной власти тоже региону ну, Татарстана. Поэтому вот это первый 30-го, но там это будет только небольшое количество, но максимум речь идет там примерно 25%. Процента, даже около 20 процентов будет зачислено по как особые права а вот остальные 80 процентов будут идти по общему конкурсу 3 числа завершается значит, прием оригиналов документов 4 издается первый большой приказ и одно, что, да, что этого года, что 80% тех, кто имеет оригиналы вот на этот приказ, они сразу будут зачислены. Поэтому я не зря говорю: что Несите ребята, которые имеют, да, которые имеют неплохие оригиналы, но самые, пусть не самые высокие, у них есть шанс попасть в этот заветный приказ 4 августа если они до 3 августа принесут свои оригиналы. То есть тогда вот, они попадают в рамках вот 80% оставшихся мест, мы их зачитаем. И последний приказ будет издан 4 августа, то есть не 4, а 7 августа. 7 августа, а 6 они последний день принесут оригиналы документов. И здесь оставшиеся 20%... Те места, которые остались, вот эти 20, от 80, 80 и 20. И таким образом мы 7 августа закрываем все 100% бюджетных мест. Уже известно все по да году. вот э, Да, это только дневной форм обучения. Все закрывается, и дальше идет процесс уже заключения договоров, оплата, э, по, приказ по оплатникам мы 20 августа. Что касается других форм, очень заочные, заочная и магистратуру, то приказ будет 15 августа. То есть до 14 они должны представить августа тоже все результаты, оригиналы, и тогда мы их тоже зачислим. То есть задача заключается в том, что... Елена Германовна, я хотела спросить, надеетесь ли вы, что среди этого заветного списка будут практически все ваши выпускники, или вот те, кто... Ну, по крайней подавал? мере, их значительное большинство, да. Да, Конечно. 24-го у вас последний день подачи заявлений. заявления. До да скольки будете работать? Но мы вообще работаем ненормированно, но прием заявления согласно законодательству Российской Федерации и соответственно нормативным актам, тоже министерским документам, до 18.00 московского времени. То есть до 18.00, если они не представят, например, третьего или там. 6 августа, то в таком случае мы закрываем прием оригиналов, и уже список не меняется практически, если он там, они не представили оригиналы. То есть вот выставляет столько список оригиналов по трем приоритетам. Тоже уникальная сама по себе система. У нас разработана по приоритетам зачисления, когда у нас система автоматически зачисляет без участия собственно технических сотрудников, у нас система автоматически зачисляет приказы по приоритетам, потому что у нас сразу зачисляется ну, очень большое количество ребят. То есть представьте, 5000 заявлений. Ну, вот, это очень же, большая цифра. Да, 5000 мест, они все автоматически, да, вручную это сделать очень сложно. Вот, поэтому система зачисляет, она перепроверяется, конечно, вот, институтами, факультетами, чтобы здесь не было каких-либо ошибок, особенно по части оригиналов документов. Но все равно это делается в автоматическом режиме и формируется приказ, он потом подписывается ректором и таким образом у нас появляются новые первокурсники, тогда... новые студенты Казанского университета. Сергей Иванович, тогда я желаю вам успешно завершить вашу, ваш самый пик приемной кампании, mm -hmm. чтобы все цифры, как говорится, сошлись, чтобы сотрудники ваши работали без устали. Елена Германова, вам удачного набора и, естественно, хорошие, успешной учебы вашим выпускникам уже в Казанском Федеральном университете. Это была программа КФУ вчера, сегодня, завтра. В студии работала Альбина Минибаева. Успешных вам выходных, до скорой встречи!